Ну, привет, друзья, с вами канал Трубиш ТВ, меня зовут Константин. Сегодня мы будем проверять, насколько у девушек упругие попки. Большое спасибо интернет-магазину sker.ru за предоставленный гироскутер. Укажите слово Трубиш ТВ и получите сумку чехол в подарок. Я пошел проверять попки. Привет, стой, пожалуйста, можно спросить? Вы качаете попу? Если ты с первого раза сможешь стать, значит хорошая попа накачана. Ну, попробуй с первого раза вставить. Чуть -чуть. обе ноги расслабься отдайся левую тоже это у меня специальный прибор для тестирования убогости попки Что вот смотрите значит в чем в тест берете гироскутер вот я сейчас его включаю вот а вы мне показываете если вы сможете поехать значит у вас Попку упругая. Ты сможешь сама? Я Давай, развернись вот так вот. Чувствуешь попку упругая? Вперёд упалясь и Так, потихонечку. Так, попку покажи вот так упругой с попкой. И что? И куда ехать? Нет, смотри, теперь. Я Упругая попка. Ага, она сама. Давай я сейчас еще раз подойду, не надо больше? Привет, у нас проходит акция, если у вас упругая попка, вы сможете стать разные <смех> нераспутники, попробуй. Иди сюда. <смех> То есть у тебя упругая? Ну, оно для девочек распространяется, я так показываю тебе, давай попробуй встать. Давай. Помочь тебе? Да. Ногу в край, ногу я, в край. Если честно, в ногах ты слабо держишь. Давай, а что, пьяная? Ты качаешь попку? Ну, конечно, качаю. Молодец. Видно, что ты видишь, прям держишь баланс. Молодец. Аккуратно. Молодец. Все, все, все, понравилось? Все, да, прощай. Okay. Да? Да, да. Супер попка. Надо проверить упругость вашей попки. Если ты сможешь встать mm -hmm. на него сразу, значит все хорошо. Если нет, то. Он сразу поедет, давай. Ну да, включен, да. Ты умеешь, да? Ой, молодец. Супер. Качаешь попку, да? Да. Класс. Класс. Давай, теперь следующий. В край, в край. прям на... Ставь его в край. И вторую. Оу. Нет, я не успею. И резко вторую. Оп, оп, стой. Держись, держись. Ты явно качаешь попу. Да. Молодец. А, помогите мне. Сюда. Стой. Стой. <связь> Все. Ага, спасибо, Лича. Вот да, а я не нет. знаю, я сам такой учусь. Ты должна просто как-то встать, как-то вот так вот поехать. А если еще не проверяю упругость попки. Хотите проверить? Давайте попробуем. Короче, если вы сможете, значит у вас. Нет, я хочу вас проверить. Я сегодня у девушек проверяю. Да-да-да. Сильно не давить, прям осторожненько. Теперь смотрите, можем вот так вот вокруг. Вот, вот, вот, вот, вот. Все вот так давайте. Ну, Чувствуете? Прям... Ика осторожно. Папа. Давайте я вас не, не буду. Если что, на меня прям падайте. Давайте, давайте. Нормально, нормально? Все нормально. Попа, качаешь, попу? Если ты сможешь оставить на гироскутер с первого раза, значит у тебя классная потянутая пошка. Попробуй, пожалуйста. Давай, да. да. Но ну, а потом... я тебе помогу чуть-чуть. Классно, тихо, тихо, не, не нервничай. Все, стой. Ой, стой. Боже. Классно. Видишь, ты молодец, ты качаешь, да, попу? Да. Классная попа вообще, мне нравится. Я рядом, не переживай, Когда я рядом, можешь не, не нервничай. А, спасибо. Пожалуйста. Как тебя зовут? Настя. Не Артем. А, приятно очень. Мне тоже. Классно. Ну, хочешь развернись как-нибудь, вокруг своей его, вот, давай. Еще. Еще. Еще, стой. Классно. Да. Девчонки, у меня есть короче, специальный прибор вот да, И... для проверки упругости попки. А -а -а. Вы же качаете попки? Да. Ты, если да. с первого раза сможешь встать, значит у тебя классная накачанная попка. Давай попробуем. Ты не качаешь попу? А как Отдай это делается? А дай эту штучку подруге. Стой, подожди, подожди, стой. стой. Одной ногой, ну но прям в красную весь, и второй быстренько, и все, давай, оп, оп, аккуратно, аккуратно, молодец, держимся, О, держимся, стой, стой, стой, а стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, держимся. А как управлять ей? А ты расслабься сначала, пусть поймай баланс, и слегка прям расслабься, наклоняйся вперед, и она будет ехать вперед. Как так быстро они ездят? Ну, быстрее едешь, и он быстрее едет, да. Видишь, все. Мне накачано? Да, у тебя классная задница. Теперь ты давай попробуй. Я? Да. Я. Ой, Я... а аккурат. Нет. Офигенно. Давай, поворачь. Нет, Сама, да, сама да. давай. Нет, как? ну вот так. А, Офига, блин, клюво. Ну а Я ты говоришь, это... попу не качаешь. <связь> ну, ну ты старайся, качай. Приседай там. Ну. <связь> Я приседаю. Приседаешь, сколько раз можешь присесть. С грузом? Да. Ну, да. В поездках подходов просто. Молодец, Я этим помню неправильно стоит Не знаю. И сколько ты вес себе делаешь? Ну, когда как. На 45 ставлю, ну, на килограмма. Потому это... что ты говоришь, что не качаешь попу, вон ты все профессионально ну, качаешь. Нет. А? Врала? Обниматься будем? Да. Ой, классно, спасибо. Я решил проверить гироскутером, упругая попка у вас или нет. Если вы сможете на нем прокатиться, значит у вас упругая попка. Если просто прокатиться Да, да, да сможете доказать что у вас упругая попка давай кто кто первый не не вот сюда вот как ты как ты поудобнее давай, давай. А? чувствуешь попка упругая да становится а ты качаешь попку да Ребята, вступайте в группу sker.ru, там еженедельные розыгрыши всяких крутых подарков. А также напишите в комментариях, какая попка вам понравилась больше всего. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Пока, я поехал кататься. Ничего, ну я домасяк. Еще раз. Н ну не нормально у тебя все парень? Да. Я, шел... Отсюда. Отсюда. Отсюда. Отсюда не я шел... А что ты так нервничаешь? там, ты А фор... за что? Домосе. Я говорю, да Масе, ну, дома Париж. сидит кто Да не видел, думал, ты не гуляешь, там осел. Пока. А что, какой гомосек? Я что, похож, что ли? Барди. Барди. Барди. Ну, да.